Итак, для записи новых слов один из вариантов, который я предлагаю своим студентам и который мы очень подробно разбираем на моем онлайн-курсе «Английские слова навсегда» это табличка, так, называемая, так называемый шаблон для записи слов. Посмотрите, какие здесь есть рубрики. Мы обозначаем, помимо того, что пишем само слово слева, обозначаем его часть речи. Это помогает нам понять, как дальше им пользоваться. Мы пишем значение этого слова на английском. Definition. При необходимости, если у нас не очень высокий уровень языка, даем перевод на русский язык. Следующая колонка. Typical collocations. Типичные слова-партнеры, колокации и или типичные конструкции, грамматические конструкции, в которых это слово обычно употребляется, чтобы мы меньше грамматических ошибок делали. На примере слова tired это все проиллюстрировано. Посмотрите. И обязательный пункт. Примеры предложений. Их мы берем. Во-первых, из словарей или из тех источников, аудио или э, книг, э, текстов, которые, где мы это слово встретили. Можем оттуда брать эти примеры. Колонку синонимы можно добавить, но синонимы можно выписывать отдельно и работать с ними э, немножко по-другому. То есть это способ уже упорядочить и больше информации про слово записать, чтобы нам проще было это э, затем проработать. Э, сочетание коллокации можно в виде диаграммы связей. Показывать. В данном случае вы видите пример глаголов, пример глаголов, которые сочетаются со словом «clothes». Их несколько, и очень визуальный способ это сделать. Э, немножко вернувшись вот к той таблице, которую я вам показывала, конечно, все понимают, что чтобы эту таблицу заполнить на 10, 20, 50 или 100 слов, потребуется время. Потребуется работа со словарями, э, достаточно кропотливая, отобрать значение, которое вам нужно, выписать это. Но результат себя оправдывает. Потому что если вы этого проделывать не будете, рассчитывать, что вы сразу заговорите, просто выписав слово в свою тетрадочку, достаточно сложно. Очень многие этого не делают, но, знаете, по отзывам, которые я получаю после того, как люди прошли мой курс, я вижу, что этот этап тоже нужен. Люди говорят о том, что сами они знают, что так надо делать, записывать слова, писать их значения, примеры использования, грамматические конструкции, теоретически, но реально не делают. На моем курсе им это делать приходится, потому что они выполняют задания, которые я проверяю. И поскольку они этого избежать не могут, они это начинают делать, это входит в привычку и затем начинает приносить результат, и потом уже через какое-то время, связываясь со своими выпускниками, я получаю от них обратную связь о том, что они эти методики применяют и говорят, что раньше мы считали, что это очень затратно по времени, но мы увидели результат, пока проходили курс, и мы уже от этого не отказываемся. Может быть, это не происходит, конечно, очень, так скажем, совсем массивом слов, которые нужно проработать, но пользоваться этим люди пользуются. Как пользоваться флеш-картами? Я надеюсь, что многие из вас знают о том, что флеш-карты можно не только на бумажке составлять, да, с одной стороны русский, с другой английский, но и в более продвинутом варианте онлайн. Вы видите несколько примеров. Очень подробно сейчас не буду останавливаться, но самое хорошее, что есть в сервисах интервальных повторений типа Quizlet или Memrise, это то, что после того, как вы составили карточки, прицепили к ним картинки, вам озвучивают все это, то есть вы слышите красивое произношение. В квизлит оно американское, и немножечко страдает интонация, потому что озвучивается автоматически, интонация не идеальная, конечно. Но отдельные слова, фразы звучат красиво, поэтому чем вы лезете в словарь, у вас это уже будет на готове в карточках. И далее... То, что просто великолепно помогает вам запоминать новые слова – это упражнение. Посмотрите на большие квадратные кнопки, которые идут в верхней части этого слайда. Заучивание, карточка, письмо, правописание, тест, подбор, гравитация – это все типы заданий. И с вашими составленными вами карточками вы, вам система автоматически дает упражнения. Упражнений много, они разнообразные, есть даже игра – то есть, обычно не бывает. И самое главное, что чаще всего, в этих заданиях, чаще всего в этих заданиях вам дают те слова на тренировку, которые вы плохо помните. Вы делаете ошибки в определенных словах. Система, все это обработав, выдает вам затем больше контекстов с этими словами. То есть, система с вас не слезет, пока вы не перестанете делать ошибки, в определенных словах, которые для вас сложные. Делать ранжирование, какие слова вы хорошо запоминаете, какие не очень хорошо запоминаете. То есть сервисы интервальных повторений, Memrise, Quizlet и есть другие сервисы, очень помогают. И этому посвящена отдельная тема, один большой блок в рамках моего курса, о котором я вам чуть позже подробнее расскажу. Мы изучаем те функции, которые могут быть скрыты от посторонних глаз. Дело в том, что я участвовала в тестировании некоторых продуктов Quizlet, платформы Queslet, и у Британского совета, и поэтому я знаю эту систему изнутри. Я могу показать, как можно, так скажем, более эффективно использовать все возможности, которые они предоставляют в соцсети. Английский свободно, все мои группы так называются, во всех соцсетях. Спасибо за... Комплименты. Я рада, что вам было полезно это. Я действительно надеюсь, что это вам поможет. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то вопросы у